любовь. Как часто люди повторяют слова любви на разные лады, но говоря о ней, все больше забывают, какой же облик истинной любви? зовут любовью то, что на мгновение волнует наше чувство как турман, зовут любовью каждое влечение, которая затем исчезнет, как туман. Но истинной любви они не знают, не знают, как она прекрасна, хороша. О ней священное писание вещает, по ней томится каждая душа. Любовь так незаметно расцветает, как расцветает на поле цветок. Но как цветок? Она не увядает, она готовит к вечности венок. Любовь скромна, тиха, смиренная, Она не хвалится земным ничем, Она не ищет славы тленной, Она всегда довольна всем. Любовь на редкость терпелива, Готова всё перенести, она обычно молчалива, Слов разных не найти любви, Ее уроки поучения Всегда как снежно-белизна, Она не вызовет мучения, И ран не нанесет сердцам. Любовь как мать всегда поднимет тех, кто споткнулся или пал, Она все раны перевяжет Тому, кто всяких рех познал. Любовь всегда и всех жалеет, она не ищет своего, она ласкает всех и греет, и воздает добром за зло. Любовь других не обвиняет, вину берет всю на себя, и с ложью путь свой не сплетает, идет лишь истину храня. Любовь всегда и все прощает, Она надеждой живет, Плохое навеки забывает И впредь хорошая лишь ждет. Любовь глубокая, как море, Бирая слез ручьи в себя, В ней тонут наши беды, горе, в ней нет начала и нет конца. Аминь.